приветствую вас дорогие друзья меня зовут Алла Вишневецкая и это гороскоп для знака Овен на декабрь 2020 года этот прогноз поможет вам лучше ориентироваться в астрологических тенденциях а также вы сможете планировать свое время в соответствии со звездным календарем. Начнем с того, что Марс, планета, которая управляет вашим знаком, набирает скорость в декабре после своего длительного ретроградного движения. И по сути Марс в декабре проходит финальный путь по э, тем градусам, зодиака, по которым он колесил последние полгода. Поэтому в вашей жизни могут происходить э, какие-то важные темы, которые имеют заключительный характер. Вы можете делать важный вывод, который касается вас самих, вашего личного развития, ваших взаимоотношений с окружающими. Это период, когда вы можете что-то доделывать, что очень давно откладывалось. Это время, когда очень хорошо воплощать, то все, что вы очень давно вынашивали и задумывали. Помимо этого, до 14 декабря будет продолжаться коридор затмений на оси 3-9 дом. Это значит, что время это будет очень актуальное для обучения, для того, чтобы внести какой-то элемент движения в вашу жизнь. Некоторые овны могут планировать переезд в этот период, некоторые какую-то поездку важную. В целом, это время, когда вы как минимум захотите обучаться. Это также очень яркая тема по тематике Оси 3-9 дом. Это замечательное время для того, чтобы больше общаться с родственниками и в целом расширять свой круг общения. Может присутствовать необходимость решать бумажные вопросы или же как минимум вопросы, связанные с транспортом, с вашим автомобилем. Со 2 по 20 число Меркурий, планета коммуникаций, будет находиться в знаке «Стрелец» в вашем 9 секторе. И это также подчеркивает то, насколько вам важно будет получать новые знания, делиться тем опытом, который вы имеете. Девятый сектор — это сектор экспертов. Поэтому, если у вас есть возможность и желание, вы можете, особенно в первой половине месяца, показать себя в качестве эксперта проявить себя очень ярко или в рабочем коллективе, или в той деятельности, которой вы занимаетесь. В начале месяца с 1 по 6 число Венера будет делать тринг Нептуну и будет затронут ваш 8 и 12 сектор гороскопа. Это период очень эмоциональный, и это период, когда… Вы можете легко решать финансовые вопросы. В это время стоит полагаться на интуицию. Рассчитывать что-то наперед и логически как-то обдумывать финансовые операции в этот период может быть очень сложно. Но зато, опираясь на интуицию, вы сможете очень эффективно решить целый ряд вопросов. Также Венера будет затрагивать тему отношений, эмоциональную сторону вашей жизни. Поэтому в начале месяца может наблюдаться некоторая лень и желание проводить больше времени в кругу комфортных для вас людей. 9 числа Солнце будет делать квадрат к Нептуну и будут затронуты 9 и 12 сектор. В этот день желательно не планировать поездки, подписания важных бумаг, а также серьезные переговоры. С 10 по 15 число Венера будет в хорошем аспекте к Юпитеру, Сатурну и Плутону. И очевидно, что это будет для вас период финансовой ответственности, а также период принятия важных решений. Очевидно, что отдыхать в это время не получится. Нужно будет, наоборот, очень активно заявлять о себе, проявлять себя и решать вопросы по мере их поступления. В целом будет затронут ваш восьмой сектор, который отвечает за преобразование, за что-то новое, то, что требует нашей быстрой реакции. 11 числа Солнце соединится с Южным узлом и будет делать аспект к вашему правителю Марсу. И вблизи этой даты вы можете окунуться в какую-то очень интересную историю. Это может быть э, тема работы. К примеру, вы будете очень активно задействованы э, в э, какой-то теме. В целом, э, поскольку Южный узел активно себя проявляет в этот период, и в целом это время вблизи затмения, то некоторые события могут носить очень глубокий характер. и на самом деле стоит очень продуманно подходить к вашим действиям и решениям в этот период. 13 числа Меркурий будет делать квадрат к Нептуну, и это может дать некоторую затуманенность мыслей, может быть сложно концентрироваться на чем то одном длительный период времени, может быть сложно договариваться с окружающими, находить общий язык, поэтому в целом этот день также не подходит для серьезных переговоров, поездок и для решения вопросов, связанных с автомобилем. 14 числа будет солнечное затмение в знаке Стрелец в вашем девятом секторе, и это затмение будет в соединении с Меркурием, поэтому оно очень сильно акцентирует э, тему общения, информации, обучения поездок. Меркурий — это планета, которая приносит движение в любой процесс. Поэтому данное затмение может очень сильно подталкивать вас вносить движение в какой-то процесс, который, очевидно, застоялся в вашей жизни. Поэтому в целом можно сказать, что в декабре Будут такие тенденции в вашей жизни происходить, которые будут подталкивать многие сферы вашей жизни вперед. Тем более сразу на следующий день после затмения Меркурий будет в хорошем аспекте к Марсу. И это как нельзя лучше показывает вашу готовность воплощать свои идеи и активно действовать. 15 числа Венера переходит в знак Стрелец и будет в нем находиться до конца года. И это разгрузит эмоциональную сферу, так как до этого Венера будет в Скорпионе, и она будет создавать очень большой акцент на теме финансов, на теме взаимоотношений. Ее переход в Стрелец принесет легкость в восприятии любых тем, которые будут появляться в вашей жизни. 20 числа Солнце соединится с Меркурием в вашем девятом доме. Этот день тоже может принести очень важные выводы, встречи. Это период, когда вас могут заметить, на вас могут равняться. В целом, очень хорошее время для демонстрации ваших трудов. 21 числа произойдет важнейшее событие всего 2020 -го года. Юпитер и Сатурн, две социальные планеты, соединятся в знаке Водолей и начнут свой глобальный длительный цикл. Это произойдет в вашем 11 секторе. И по сути вы могли эти энергии начать ощущать еще раньше, но это станет кульминационной точкой. 11 сектор отвечает за друзей, группы, коллективы, поэтому Овнам нужно объединяться с другими людьми. Создавайте сообщества по интересам, создавать рабочие места для других людей. В целом 11-й дом – это дом команды, поэтому однозначно выигрышной стратегией вашей будет наличие команды и работа в коллективе. 11 сектор также отвечает за цели, планы. И с учетом того, какие планетарные конфигурации были в последнее время и как они влияли на знак Овен, скорее всего, вы были заняты тем, что решали насущные проблемы, которые беспокоили вас именно в тот момент времени. Но данное соединение заставит вас посмотреть в будущее, планировать, оно даст вам веру в свои силы. И в целом это очень-очень интересное влияние, которое поможет вам будто бы расправить крылья. 22 числа Уран будет в соединении с Лилит в вашем секторе финансов. Вблизи этой даты будьте поаккуратнее с вашими деньгами. Лучше не планировать серьезные покупки. Лучше в этот период не проводить какие-то спонтанные, рискованные финансовые операции. В то же время данный аспект не будет затрагивать то, что было давно запланировано, и то, что очень хорошо обдумано. 23 числа Марс будет делать квадрат к Плутону, и это будет аспект повторяющийся. До этого мы проживали квадратуру Марса и Плутона в середине августа, а также вблизи 10 октября. Поэтому данный аспект может принести кульминацию по событиям, которые были ранее. Сам по себе этот аспект олицетворяет вашу индивидуальную борьбу с каким-то руководителем или коллективом. В целом, это аспект противостояния, это аспект траты энергии. Если уж так случилось, что кто-то делает кто-то бросает вам вызов, то придется побороться по данному аспекту. Так как если вы хотите выйти победителями ситуации, то вы должны отстаивать в этот период свою позицию. 25 числа Меркурий будет делать тринг Урану и будет затронут ваш сектор финансов. Это очень интересное время, вы можете получить новые идеи по поводу заработка, финансовых вложений. Это замечательный период для решения вопросов, связанных с транспортом. 30 числа будет полнолуние в Раке, в вашем четвертом доме, который отвечает за семью, недвижимость, помещения, например, в которых вы работаете. В целом это будет очень эмоциональная полнолуние. Во-первых, оно происходит в эмоциональном знаке рак, а во-вторых, в день полнолуния Венера будет в соединении с Южным узлом и в квадрате к Нептуну. И, безусловно, это может дать какой-то даже эффект разочарования, когда вы будете ощущать, что что-то не успели или что-то не доделали то, что планировалось. Все-таки канун Нового года. Но в целом данное полнолуние также призывает вас ощущать единство с вашей семьей. Старайтесь в этот период все-таки не нагружать себя плохими мыслями, наоборот, настраивайтесь на позитив, так как полнолуние в основном влияет именно на эмоциональную сферу. И от того, как мы можем справиться с этими эмоциями, и зависит во многом итог этого полнолуния. Желаю вам удачи и до встречи в новом году. Пока-пока!